Яркие костюмы героев Необычный сюжет представления Талантливая игра артистов И сверкающая огнями новогодняя елка Все это первое новогоднее представление Для детей сотрудников Казанского федерального университета Которое прошло в актовом зале Института психологии и образования На праздник собрались ребята разных возрастов Кто-то пришел в костюме принцессы, волка А кто-то и в образе гусара А почему ты такой костюм выбрала? Потому что я Самыми ожидаемыми героями для детишек стали Снегурочка и Дед Мороз, которые пришли с праздничными подарками. Ребята заранее подготовились ко встрече со сказочными героями и даже выучили стихотворение. Новый год слетает с неба, или из лесу идет, или из угроба снегов вылезает Новый год. Он, наверное, был снежинкой на какой-нибудь звезде, или прятался пушинкой у мороза в бороде. 8, 8. Учий, плавный, лёгкий, гость, так следи за ёлкой-яркой, здесь подарки. Белая береза под моим окном принакрыла снегом, точно серебром, на пушистых ветках, снежную каймой, распустились кисти белой бахромой. Как харафана в огонь, ёлка, как найдёшь она подъедет, власть я в ёлке, селёна, фолка, яркий и пухлый, когда я нагудил. Новогодняя сказка в стенах Казанского федерального университета на этом не заканчивается. Еще на протяжении двух дней она будет дарить праздник не только детям, но и взрослым. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюз.